Всем привет, в этом видео я расскажу как установить UralGraph X7 Дистрибутив программы я скачал с известного сайта RootRacker и теперь остается только смонтировать образ на диск Образ смонтирован, теперь заходим в корневой каталог и запускаем cjs. Щелкаем далее и заходим теперь в папку Redmi. Открываем файл Redmi и запускаем Kegi. Генератор кода запущен. Копируем серийный номер и вставляем его в это поле. Щелкаем далее. Также здесь можно выбрать выборочную установку, либо обычную. Щелкаем обычную установку. Но программа установлена. Щелкаем. Готово. И запускаем ее. Теперь нам предлагают создать учетную запись. Я щелкну вот закрыть. И вот у нас загрузился Corel, новая версия X7, все нормально работает. В этом диалоговом окне можно выбрать рабочее пространство и уже, собственно говоря, приступать непосредственно к работе. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!